Всем здравствуйте! С вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. А наш фонд это MLM-инвестиционный проект, где мы имеем две инвестиции и семь МЛМ-площадок. Основатель и руководитель нашего фонда это Денис Салагуб. работает честно, прозрачно и платежеспособно. Регистрация, вывод денежных средств. И перевод между партнерами у нас подтверждается через вашу почту. Поэтому почта должна при регистрации быть указана или Яндекс, или а, Google. На другие почты письма не приходят. Наш фонд имеет, как я уже сказала, 7 МЛМ площадок. Ну и давайте я вас, наверное, познакомлю с этими площадками. Площадки у нас довольно-таки шикарные, имеет стартовали мы всего лишь с одной площадкой, это а, площадка World Money. А здесь можно входить на эту площадку а, как с одной тысячи, а, так и можно входить на первый стол, на второй, а на первый, второй и третий, на первый и четвертый, на первый и пятый, на первый и шестой. Но с малым количеством партнеров вы здесь на этой площадке зарабатываете 86 тысяч, и плюс за 20 тысяч у вас активируется площадка Golden Ring. Это наша основная площадка, поэтому с этой площадки есть у нас выход на эту площадку, на Golden Ring. А вторая площадка это социальная, это площадка PD. А на этой площадке можно заходить со 100 рублей. Но здесь есть абонентская плата. Это каждые две недели подтверждение активности кабинета. Прежде чем активировать эту площадку, ребята, вы всегда подумайте, сможете ли вы каждый месяц платить по 200 рублей. Это Первые две недели проходят, это деньги идут на всю структуру по 10 рублей на 10 уровней вверх. А следующие две недели это покупка клона, он станет к вам на первый стол за 100 рублей. Ну и следующая площадка у нас Бэхома. А эта площадка у нас она стоит отдельно и на этой площадке всего можно с тремя партнерами заработать 3000. Я вам сегодня о ней расскажу. Есть площадка, конечно, и Клевер. Мини. Это площадка Вход на нее составляет 300 рублей, а зарабатываете с двух лепестков. Вы зарабатываете на этой площадке 18 750 И Есть площадка клевер, где вход составляет 3000 Они Эти площадки, два клевера идентичны. Маркетинг одинаков, только единственное отличается это входом и, конечно, заработком. А зарабатываете вы с двух лепестков на этой площадке 187 тысяч 500 рублей ну и конечно у нас самые уникальные площадки на которых мы только работая на этих площадках на golden ring мы получаем пассивный доход по клевер мини площадке и площадке клевер работая на golden ring с переходом у нас идет с Golden Ring Minutes на большой Golden Ring. Мы имеем пассивный доход на площадке World Money и на площадке PD. Вот такая вот у нас уникальная закольцовка. А площадка, как я сказала бы, хоба, она у нас стоит совершенно отдельно. Здесь у нас есть две инвестиции. Это инвестиция... Можно начинать с 500 тысяч миллион и выше. И э, инвестиции – это игры от э, сейфа от World Money. Я еще хочу обратить внимание, ваши ребята, прописывайте правильно кошельки в своих кабинетах. Если вы будете выводить денежные средства только на один кошелек, пожалуйста, во втором окошке пропишите свои, пропишите просто нули и нажмите кнопочку Сохранить. Ни одна ячейка в кошельках не должна быть пустая. Ну и давайте разберем маркетинг, конечно, нашей площадки Golden Ring Mini. Мы сейчас все на ней работаем и получаем очень хороший, плюс пассивный доход и очень хороший доход с этих площадок, с Golden Ring. Ну, и... Разберем начало площадки Golden Ring Mini. А что нам здесь можно входить через удвоитель 2000 и можно входить с 4000, чтобы сразу становиться в первый блок? А что нам дает удвоитель? А удвоитель нам дает переход. Два партнера у нас идут в обязательном порядке на этой площадке и переход в первый блок. Когда к вам приходит, становится первый партнер в левое плечо, а второго партнера вы ставите по броне своего спонсора. Дружите со своим спонсором. Реинвест вашего у нас предусмотрен маркетингом. Реинвест этого стола по броне спонсора именно в этот стол. А когда становится к вам третий партнер, то вы сами выставляете своему первому партнеру Реинвест. И правильно, если вы сделаете, это, выставите его сюда, в его плечо, потому что это его плечо. И что будет? И вы получите 3700 на баланс для вывода, а за 300 рублей у вас идет активация площадки Клевер Мини, где вы будете постоянно, работая на этой площадке Клевер Мини, получать постоянно пассивный доход на... Три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. А следующий вы получите не 3700, а уже 3800, так как у вас уже активировалась эта площадка. Что будет происходить дальше? А дальше будет это четвертый и пятый партнер вам делают вообще двойную выгоду. Они дают вам переход в, во, во второй блок, а, а вторая это выгода – они закрывают ваше реинвестное плечо. А когда вы ставите партнера, под четвертого вы ставите бронь и поставите шестого партнера, то это будет первое место у реинвестное, у четвертого партнера. И вы опять получаете на баланс 3 800 и вы уже с одной только с одного стола вы уже получили две выплаты. Итак, что будет происходить во втором блоке? во втором блоке точно так же происходить первый партнер, а второй партнер по броне спонсора и ваше реинвестное место станет в левое, в правое плечо. А когда поставите третьего партнера, то реинвест первого. Ставьте вот сюда, на это место, потому что это его плечо, и правильно это сделать, выставить его реинвест в его, в его стол, и получите вы тогда. 1000 рублей на баланс для вывода, а за 3000 у вас идет активация площадки «Клевер». 4000 с этого партнера реинвестного места, с первого партнера реинвестного места – 4000. И четвертый, и пятый партнер 8, по 8000 – это уже 20000, да, ребят? Сейчас, секундочку. 20000. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Нечаянно нажала. А… А это уже четвертый и пятый партнер вам дают. И это реинвестное место первого партнера. И с четвертого и пятого это 20 тысяч. И у вас идет автоматически активация площадки Golden Ring. А выставили бронь под четвертого, поставили шестого партнера. У четвертого это будет реинвестное место. И вы получили уже не тысячу рублей, а две на баланс для вывода. Потому что здесь идет реферальное вознаграждение 500 рублей и за уровень 500 рублей. А дальше вы идете вместе со всеми этими партнерами, вместе с реинвестами ваших партнеров, ваши реинвесты все идут шаг за шагом к вам на Golden Ring. И когда становится к вам первый партнер сюда на это место в левое плечо, второй выставляет бронь по реинвест ваш, по броне спонсора. Дружите со своим спонсором. Спонсор в сетевом – это так, как ваша мать и отец. Выставили Вы поставили бронь под второго, и пришел к вам, стал третий партнер. И это будет реинвестное место первого партнера. Вы выставляете в его в его стол и получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А четвертый и пятый партнер вам, как я уже говорила, он дает двойную выгоду. Он дает вам переход за 40 тысяч во второй блок. Шестого партнера поставили, выставили бронь, а у четвертого это будет реинвестное место. И поставили сюда. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. А скажите мне, пожалуйста, где, в каком проекте, чтобы вы с одного семиместного стола имели две выплаты? Но этого только у нас, ребята, поверьте мне. Первый партнер приходит, второй – идет реинвест по броне спонсора, а третьего поставили партнера, выставили бронь, это реинвестная первого партнера, 20 тысяч на баланс для вывода, а вот с реинвеста первого партнера 20 тысяч, и четвертый партнер, и пятый партнер вам дают 100 тысяч переход на стол выплат. Это у нас полностью стол выплат. Шестого выставили бронь, а под четвертого выставили бронь. А четвертого это будет реинвестное место. И опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Пока, ребята, здесь идет движение очень быстро. И пока быстрое движение настолько, что а, м -м, партнеры, когда доходят до этого третьего стола-стола выплат, у них уже на балансе по 60, по 80, по 120 тысяч а, приходит к вам первый а, сюда партнер. Второй партнер ставится по броне спонсора вот в это реинвестное Реинвест ваш идет. Третьего партнера поставили под второго. А первому выставили бронь вот сюда. И получили 80 тысяч на баланс для вывода. И здесь 20 тысяч распределяется. 10 клонов по 1000 рублей летят на площадку World Money. Один клон за 5000 летит на площадку World Money. И 50 клонов летят на площадку PDA. А четвертый партнер стал вам 100 тысяч на баланс для вывода. «Пятый партнер пришел, стал, вам опять 100 тысяч на баланс для вывода, а вы под четвертого выставили бронь». Пришел шестой партнер стал, а у четвертого это реинвестное место, и вы выставили ему сюда, в его плечо, и опять получили 100 тысяч на баланс для вывода. И так вы будете постоянно получать здесь, на этом на третьем столе, потому что будут за вами идти все ваши партнеры, все ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. Поэтому нужно, ребята, дружить со своим спонсором. Ну и теперь я хочу вам показать вот такую вот площадку. У нас эта площадка имеет уникальность тем, что здесь всего лишь один рабочий стол, и на нем можно заработать деньги на вход на площадку Golden Ring на мини. Также он, можно входить на него за 500 рублей, но можно сразу покупать и стол выплат. Вы видите, что это полностью стол выплат. Ну начнем с того, что у вас есть только 500 рублей. Вы пригласили первого партнера и 500 рублей идет в накопительный баланс. Когда второй партнер приходит, вам 500 рублей на баланс для вывода. Не спешите, не ставьте на вывод. а купите всего лишь один раз сюда поклона своего за 500 рублей и у вас откроется за тысячу рублей а стол выплат. Первый партнер пригласил два партнера и купил себе клона. И приходит, становится на это место. И 500 рублей идет на баланс для вывода. А за 500 рублей идет реинвест вашего первого стола. И он становится, возвращается, становится на Стол к своему спонсору. Точно так и к вам будут возвращаться ваши партнеры и становиться к вам сюда на первый стол. Второй партнер пригласил два партнера и купил себе клона. И приходит, становится на это место и приносит вам тысячу рублей на баланс для вывода. Вы своего клона закрыли, поставили и купили клона пришли, стали сюда, на это место. И принесли себе тысячу рублей на баланс для вывода. Вот и смотрите, две с половиной тысячи всего лишь с тремя партнерами. А если вы еще пригласите три партнера, то у вас уже будет пять Вы можете сразу зайти на первый блок Golden Ring Mini. Вот такой вот у нас денежный фонд.